Итак, война закончится что бы что. Для многих из нас сейчас большой и болящий вопрос. И мы сидим у компьютеров, мы сидим у телефонов и все время наблюдаем, когда же закончится война. Многие уехали, многие остались и страдают от того, что нету света, страдают от того, что нет воды. И мы все время ожидаем, что вот-вот закончится война. И каждый из нас, не только живущих в Украине, по всему миру люди наблюдают за тем, когда же закончится война в Украине. Потому что эта война не такая, как все. это война с помощью репортера каждого, у которого есть телефон. Это война, которая показывает нам всем, что так быть не может. Что не может варвар, который живет в 21 столетии, и при этом с умом и развитием, что можно вот так вот просто пойти убить другого человека, убить брата своего, убить соседа своего, и это не вкладывается ни в какие ворота, ни в какие ворота. Поэтому на сегодняшний день мы с вами должны понимать следующее, что это массовая всемирная война, да, война нашего сознания. И для тех нас, украинцев, которые хотим, чтобы война закончилась быстрее, нам с вами важно правильно понимать, зачем, чтобы что. А вот теперь смотрите. У нас в головах, мы так жили, жили в процессе. Мы жили, чтобы покушать, мы жили, чтобы, чтобы там, накормить своих детей, родить своих детей, воспитать их и в школу отправить. Мы просто жили и шли по течению. Кто-то где-то работал, кто-то не работал, кто-то много работал, кто-то развивался, кто-то не развивался, кто-то мозги свои прокачивал, а кто-то просто наблюдал, что будет все решаться за счет других людей. Так вот, пришел тот период, когда... Мы с вами должны понимать, что в голове у каждого есть уникальные возможности. И нам важно правильно хотеть. Поэтому, если мы хотим, чтобы закончилась война, то что? И в вашей голове должна быть картинка, а что это будет? Как это будет выглядеть ваша жизнь? И ваша задача мысленно представить себе, вижу, слышу, ощущаю, как будто есть это в настоящем времени. Ваша задача написать это на бумаге, на листе бумаги, как это делала я в свое время, как учу своих учеников записывать, четко держать фокус, а чтобы что. Поэтому просто, чтобы закончилась война, чтобы не было войны, чтобы не было горя, это все рассуждение людей неграмотных. И вот пришло время стать грамотными. Поэтому, когда вы пишете, там, поздравления, я хочу, чтобы, там, желаю вам, чтобы было счастье, радость. и А что такое для вас счастье? Что такое для вас радость? И ваша задача просто-напросто свой мозг заставить правильно работать. Именно поэтому война закончится тогда, когда мы с вами включим, наконец-то, мозги и начнем правильно использовать свой мозг по назначению. Вот вы пишете... Не бо... Желаю вам не болеть, вы желаете болеть. Там... Желаю, чтобы скорее закончилась война. Вы говорите, а в тело отзываются взрывы, в теле откликаются боль. Поэтому правильно хотеть это убрать вот эти не, вот эти все, что связано с этими словами, потому что ум, сознание понимает но бессознательные мысли картинками, бессознательная мыслить ощущениями. И чем больше у нас людей сегодня будем правильно хотеть, от чего же мы хотим на самом деле, тем больше коллективный разум включится вот в эту так называемую молитву. Потому что сегодня часто призывают молиться. Господи, Господи, дай мне, Господи, дай ты быстрее закончить войну. А ведь у каждого Господь внутри нас, в голове, в мозгах. Вы знаете, что расстояние нейронных сетей, длина нейронных сетей между там Луной и, и Солнцем, я уже не помню расстояние. Это наука доказала. Мы не используем свои мозги по назначению. И сейчас нас отвлекают э, вот этой правдой в кавычках правдой, да, которую нам закидывают. И люди это все глотают. Они находятся в состоянии эмоций, боли ненависти, и этот эгрегор мы с вами пополняем. Понимаете? Потому что ум забит всякой херней Мы не знаем, чего мы хотим. Соответственно, когда у нас фокус внимания распыляется, мы обращаем внимание на то, что происходит в мире, мы выключаем свои мозги, и нас затягивает в эту огромную лавину негативной, жестокой плохой черной энергии, куда мы все плавненько идем. Под эту удочку на нас зарабатывают деньги. Я обещала, что дам вам шесть видов оружия управления людьми, и я их называю. Первый – это информационно-психологические операции, информационная война. Посмотрите фильм собака «Хвост виляет собакой». И очень известным актером, хоффманом, который играя там ну, просто чудесную роль. Это фильм старый. Старый как, как старый этот, стар этот вид оружия. Информационно-психологические операции. Я теперь буду связывать виды нашего управления людьми и с тем, что у нас с вами есть. Итак, информационно-психологические операции. Это один из видов оружия раньше это была четвертая власть помните когда пришел интернет очень стал ярко доступен до всех людей то это этим занялись youtube каналы блогеры всевозможные люди которым важно выполнить свою цель ну например миллион подписчиков на youtube канале и у тебя идет зарплата каждый день знаете об этом то есть монетизация канала идет за счет количества подписчиков поэтому так стараются говорить о разном о том что людей увлекает чтобы большее количество людей удержать у экранов а людей что увлекает секс насилие война или какие-то там там, не знаю, шоу и так далее. Куда люди больше идут? Туда больше всего притягивается и народу. Вот вам информационно-психологические операции. Дальше. Что сейчас подают там средства массовой информации? Посмотрите, в Украине подают одно, в России другое, на Западе друг третье. И каждую фразу они могут раз, раз, раскрутить по-своему. Ну, например, сегодня э, Урсула, пред, э, председатель, Европарламента, э, сказала где-то недавно на каких-то выступлениях, что в Украине погибло, погибло более 100 тысяч людей. И начинают тему раскручивать. А никто не подумал о том, что цифры вполне реальны, их можно посмотреть в гугле, что только в Мариуполе людей погибло, там э, несколько десятков погибло и И эту тему раскручивают, а вот так подают, а вот так не подают. И люди на это ведутся, людей отвлекают. Это информационно-психологические операции. И на этих моментах, что людей волнует, тем и привлекают. Следующий вид оружия и управления людьми – это биологический вид оружия, химический вид оружия. Вот смотрите, у нас давным-давно есть ГМО, которых людей уничтожают. У нас давным-давно есть... Препараты, которые удерживают, допустим, продукты от, э, долга, ну, от от того, чтобы они не портились. Почему органические продукты сегодня дорогие? Почему людей кормят вот этими страшными суррогатами? Потому что следующий вид оружия, на котором рассчитано вся, э, все управление людьми, это мировые деньги. А теперь смотрите, мировые деньги. Война это, — это оружие. Война это — это реклама сейчас на Украине нашей родной, многострадальной разного вида оружия. И это деньги. Я работала в ООН почти целый год, когда была война в Югославии. Я там видела все то же самое, только чуть-чуть по-другому. Как там по-разному преподносили информацию. И причину войны. И, в, и я помню, у нас было французское питание, и для того, чтобы оновцев кормить едой, выигрывались большущие тендеры, огромные. Я помню, мы кормились, нас кормили французской едой. Французской, франц, французы выиграли тендер. Я это все в 95-м году узнавала, 94-95-м узнавала, через вот находясь внутри этой системы. Так вот сейчас я человек, который проработал в своей системе главного управления разведки. Многие годы я была просто доктором, просто психологом. Но э, я реально понимала, например, каких людей куда назначают на должности, потому что принимала в этом участие, как э, работала в отделе психофизиологического обеспечения. И э, от, на, от, от подписи моей или моих коллег зависела судьба человека, пройдет он на эту должность или нет. Поэтому, хочешь не хочешь, мне приходилось это все изучать. Мне в этом плане повезло с моим опытом. И так дальше я продолжаю. Химическое, биологическое оружие. Следующий вид оружия. Вернее, химическое, биологическое. Кратко, да, буду говорить. Значит, идеологическое оружие. Это кто ты? Кто ты? Хохол, тупорылый, в вышиванке и в шароварах. Да? Или ты кацап, пьяница. И вот эта идентичность я на уровне народов, нам э, тоже внушалось многие-многие годы. Поэтому, когда говорят, а, это русский, а, это пьянь, а, это хахол или хахлушка, и уже там, ну, как бы раскрывалось, что там внутри за этим стоит. Или, например, а, египтянин, а, американец, а еще. Потому что под этим каждым названием идентичности шло раскрывание сути. Итак, третий вид – идеологическое. Понятно, да? Следующий вид историческое оружие, исторический вид управления людьми, исторический способ. Итак, смотрите, сейчас у нас идет, по сути, тоже учитывается исторический вид оружия. Украину затаптывали сотни лет, и вы это тоже знаете. Мы знали много, но мало об этом говорилось. Сейчас вышло наружу много фактов, которые даже голодомор признали, понимаете, а то не признавали. Сейчас мы уже узнали, как Россия ворует уже историю Украины. И раньше, хотя раньше мы тоже об этом знали. Мы раньше тоже об этом знали, но меньше об этом говорили. Меньше об этом говорили. Сейчас, когда очень больно, когда, когда все истекает кровью, сейчас у нас уже больше об этом говорят. Так вот, каждый правитель во время своего правления писал историю под себя. Я говорила не в одном эфире, но, например, вот Филькина грамота. Слышали о таком выражении? Поставьте, пожалуйста, плюсик, кто, кто слышал. Филькина грамота. Так вот, один из... Э, не один из, а, а главный... Э, там, я не помню, как он назывался правильно, но кто-то типа архиекиста, при Иване Грозном, Филипп его звали, он писал, э, часто писал... Прошение о том, чтобы Иван Грозный уменьшил количество таких вот жестоких управлений людьми, жестокого наказания людьми. Да, спасибо вам большое. Но, естественно, на это не реагировал Иван Грозный и его опречники. А когда он писал очередной какой-то документ чтобы, с прошением, чтобы уменьшили жестокое наказание людей, террор, ему говорили, "Он, смотри, Филькина грамота еще одна пришла. Вот поэтому выражение Филькина грамота это тоже историческое. Я специально вспоминаю эти факты, чтобы вам отложилось. Итак, информационное биологическое, химическое оружие, и идеологическое, я назвала четыре вида оружия. И зацепила я слово «мировые деньги». Так вот, смотрите, есть такой вид «мировые деньги». Вид оружия «мировые деньги». Людей на планете очень много. Они плодятся, и поэтому их нужно убивать, поэтому нужно их биологическим, химическим и так далее оружием, чтобы нарабатывалась фармацевтическая промышленность, потому что, заметьте, в той же Украине, я знаю, и не только в Украине, во всем мире, фармацевтическая промышленность на первом месте после наркотических, вот этих, после торговли наркотиками. И все это увязывается с видом мировые деньги. Понимаете, о чем я? Так вот, война сюда подходит под мировые деньги? Да. Россия сейчас свое старое оружие по нашей системе, по нашей системе, по нашей стране, по нашей системе энергоснабжения, она выбрасывает свои старые залежи оружия в надежде, что она там дальше будет развиваться, но дальше не, не надежда, Россию просто используют как консерву, потому что с ее недоразвитым умом, к сожалению, я знаю очень много россиян, очень умных людей, я училась, учусь, и у меня ученики из России, поэтому я не буду говорить, что все россияне тупые, но правительство, мне кажется, специально засланный казачок Путин и все, что с ним, потому что они идут на уничтожение самой страны, уничтожив сейчас оружие, старое оружие, и химическое, и биологическое, и старого образца советское, россияне сейчас показывают, кто они. И для того, чтобы пришло новое, понимаете? Но, с другой стороны, Украину сейчас, каждого человека в отдельности проверяют на вшивость, понимаете? Поэтому, если мы сейчас с вами находимся под, под влиянием вот этих информационных э, исторических идеологических и разных э, видов оружия, значит, мы подписываемся, что мы просто тупые овцы. Значит, мы не имеем использовать свой мозг, значит, мы не, не умеем использовать то, что нам дано Богом. И шестой вид оружия – это военные. Если информационно-психологическое, идеологическое, историческое, э, не... Используется, то потом принимается военное. А вот теперь заметьте, в Украину давным-давно используют, приходят деньги, приходили деньги на реформы, на энергетическую систему, на зеленый вид энергетической системы. Роттердам плюс, кто слышал, вспомните, пожалуйста, поковыряйтесь в гугле, будьте умными. Так вот, Ахметов не пускал этот вид, потому что олигархам выгодно держать монополии средства, которые, на которых они зарабатывают деньги. Следовательно, сейчас это война возможностей, потому что придут новые виды энергетического зеленого потребления значит, нашего для каждого человека в дом. Следующие олигархи потихоньку отойдут. Я надеюсь, что система разрушается для того, чтобы пришло что-то новое, потому что для того, чтобы новое пришло, надо, чтобы старое ушло. Дальше. В Украину приходило много денег. Украину в мир, Америка, Европа рассматривали как бескровный способ реанимации. Но стояли в управлении кто? Порошенки и, и всякая, всякая Шушера, которые очень классненько... Эти денежки, мировые деньги, вспомните, вид оружия, которые очень классненько, удобненько воровали и поэтому, как вы видите сейчас Порошенко пытается, я просто наблюдаю анализирую по-своему своих знаний которые я изучаю и сейчас Порошенко пытается везде пиариться для того, чтобы вернуть вернуться во власть потому что люди же дураки, он думает потому что он сделал очень много тот же Минск подписал тоже все было договоренное договорная была тема да, Украине перед войной сказали, ребята, приготовьтесь за несколько дней, что вас не будет. Поэтому мое, на моё, это мои наблюдения, что по сути Украина сама, не ожидая ни от кого, не ожидая вообще от мира, что она поднялась. Мне думается, это мои наблюдения, мои анализы, что тот же Зеленский, которого сейчас так восхваляют, он просто включился, и ему деваться было некуда. Вернее, у него был выбор, он мог бы убежать. Он мог бы убежать, и ничего бы не было. Украину бы сдали, если Порошенко не сдал ее под Минск. Там какой там, 2-3. То этот бы сдал, потому что все было разворовано. Везде во власти стояли и военной власти и везде стояли россия, и россияне, вы это знаете, у нас пару каналов убрали перед войной, так там такой хай подняли, свобода слова, свобода слова а на самом деле все было опоясано России, это информационно-психологические операции и, и же с ними связаны вы уже поняли, да? поэтому мне думается, это мои, мои мысли что э, просто Зеленский проявил волю и никуда не убежал но то, что он допустил Опять же, как и предыдущие правители наши, допустил развал страны. Ну, это на их ответственность, начиная с Кучмы, Кравчука, Кравчука, Кучмы и так далее. То есть, что плодомерное уничтожение Украины. Но я к чему говорю, ребят? Тема сегодняшняя, как закончить войну, как сделать так, чтобы война быстрее закончилась. Прежде всего, мы должны сами понимать, чего мы хотим. Что будет после войны? Вот война закончится и Что? В вашей голове есть представление, четкая картинка, как вы будете жить. То же самое в страны Нет. Нет четкой картинки. Я слушала Зеленского, как только он пришел к власти. Я сразу поняла, что парень хороший, классный, только в голове у него нет четкой картины, нет стратегии. Есть пацанячие какие-то выходки, попытки были поехать там бурштин погонять, там, кто там бурштин гонял, ну, раскапывает и ворует, да? Поездил по областям, по, по, по Шухеру понаводил. И что? То есть я видела идентичность президента была слабенькая, она была никакая, подценяющая, подростковая. И он, конечно же, вырос. И война его сделала взрослее. Сейчас он делает свою роль максимально хорошо на уровне мировом. Он растет. Я думаю, что какая мне бы была там зрада. Я думаю, что все-таки будет порядок, потому что люди, которые сейчас гниют на войне, их убивают, они те, кто останутся, так просто не будет. Итак, я не хотела все это говорить, но я тоже человек, у меня эмоции распирают, знаниями хочется поделиться. Итак, подводим итог: как сделать так, чтобы война закончилась быстрее? Если в вашей голове есть четкая картина, что вы будете делать после войны? как это будет выглядеть. Ваша задача — вспомнить. Вот, например, вы хотите там, например, вы жить хотите счастливо, чтобы в вашем поле были люди интересные, чтобы у вас был дом хороший или квартира. Вот смотрите, я сейчас вещаю из Англии. Да, я такая сейчас вот, крутая типа, да? Но чтобы сюда попасть, я вот это все хотела. Я учила своих людей, своих учеников, и я всегда хотела попасть в Англию. Но я знала, что она закрыта. И когда пришло время выбирать, куда ехать, после того, как я дом восстановила немного, после орков, там месяц была оккупация, я понимала, что впереди еще будет полно, полно. И зима будет тяжелая. Я это видела, анализировала, потому что я научилась, меня научили включать мозги. Я сказала, я работала в Главном управлении разведки. Но я не просто была пустой девочкой, там психофизиологом, которая отбирала людей по, по профотбору и ставила какие-то там... Годен, не годен Я просто постоянно училась Я просто постоянно мозги свои развивала Вкладывала в свои мозги Невероятное количество денег и времени Так вот, я прекрасно понимала Что будет еще тяжелый период Что будет еще Зима очень тяжелая Так просто Раш, Рашка не сдастся чтобы нам там не рассказывали Как у нас там хорошо на фронте Наши гниют, падают Их уничтожают на у Рашки много оружия и там много мяса, тупого, оболваненного, вот это информационно-психологическая операция, их пропаганды, понимаете, откуда и да? Поэтому я реально понимала, из той информации, которую я считывала, что у нас очень будет долго еще длиться это в канале. Мне очень не хотелось выезжать из своего дома. Я его очень люблю. Я его восстановила и можно было там жить дальше. Но я реально понимала, что зима будет тяжелая я выбирала, куда мне ехать. Я села и подумала. Поеду я в Германию, там я более-менее знаю немецкий. В школе, в университете я неплохо себя там чувствовалась немецким. Или поехать в другие страны, я сидела и выбирала. У меня было время выбирать. Я выбрала Англию. Во-первых, потому что я не знаю английского, его надо учить. А здесь меня хочешь-не хочешь, хочешь заставить. людьми общайся, трудно, тупишь, позоришься, но хоть что-то говоришь. Во-вторых, -во я... Просто хотела видеть эту великолепную страну, мне была интересна эта страна. У меня были ученики, которые ученицы, которые вышли замуж, работали, и, и люди, которые работали в Англии, очень много интересного рассказывали, и я не успела сюда попасть в, ну, в, это, в мирное время. Поэтому одна из причин, почему я сюда хотела поехать. Плюс ко всему я изучала тот вариант, что англичане лучше всего из всех стран мира относятся к нам, украинцам. Для меня это было очень важно, потому что я реально понимала, что мне тяжело, мне больно, у меня кричит душа, а, а нужна поддержка. Нужна поддержка, понимаете? Поддержка, сочувствие. И я вижу, как англичане нас поддерживают. Я вижу, как они пересылают деньги, я общаюсь с ними, они отправляют там 100, 1000, 2, тысяч фунтов стерлингов на, на Украину, представляете? Они идут туда на войну, они показывают, рассказывают, каких их друзья идут на войну. Это реально, не просто из интернета, это реально то, что я вижу, это от людей. Это тоже причина, почему я поехала в Англию. Дальше, в Англии я увидела, что есть возможность на какое-то время, потому что у меня очень сильно трахану, трухануло мое здоровье, и я понимаю, что я такая крутая, пока я здоровая. Когда со мной, со мной будет что-то не так, то мне надо, чтобы какая-то была поддержка. И я увидела, что здесь есть вот эта спонсорская программа, когда поддерживают, берут наших людей, спонсоры к себе в дом. Я выбрала себе спонсора, я выбрала себе женщину, которая взяла мне в дом. И я сейчас живу, у меня там своя комната, своя ванна, свой умывальник, там, туалет и так далее. То есть я сейчас... Говорю вам из Англии, я сюда ехала, осознавала, куда я еду. Поэтому продолжая тему и завершая, что сделать, чтобы мы с вами закончили войну правильно, бляха хотеть. Я хочу, я записывала тысячи желаний, я учу, у меня курс есть, как правильно хотеть, чтобы достигать легко своей цели. Это было еще до войны, и я знаю, что люди и я, мои люди и я достигаем того, потому что мозг используем под назначению. Итак как правильно хотеть. Например, вы хотите, не знаю, там, чтоб закончилась война. Хорошо, что дальше будет после войны? Вот смотрите, что будет дальше после того, как закончится война. И в вашей голове должна стоять четкая картинка. Вы живете в таком-то доме, вы там просыпаетесь утром, вы пьете кофе, или, или там э, апельсиновый сок, или там яблочный сок, или манго кушаете, или помидор пошли с огорода, сорвали. Вам нужно четко в своей голове представить, как это будет жизнь. И таких желаний должно быть записано, внимание, не менее 100. За день, за два максимум, вам нужно все это правильно записать. И тогда ваш мозг перестраивается, и ваши нейронные сети работают на вас. Потому что вы включаетесь в это как будто в настоящее время. Вот я сейчас стою, вот сейчас туман, и здесь ну, прохладненько, потому что уже 1 декабря сегодня. Я живу в Эпсоне, возле Лондона. Это юго-восток, и здесь относительно тепло. Здесь еще не было снега. Если только дожди недавно начались, и вот сейчас туман так вот, вам нужно вот я сейчас стою, мне, хол... мне немножко холодно, у меня нос немножко замерз я сейчас смотрю на туман, который вокруг меня я слышу, как звуки машин вокруг меня ездят машины и вот я сейчас зацепила это состояние здесь и сейчас. Так же самое вам нужно запомнить, ну, воспроизвести в своей голове, чтобы с телом соединилось то, чего вы хотите. Например, чего вот я хочу? Я хочу, допустим, там через месяц, через месяц, оказаться на берегу моря. Я нахожусь сейчас на теплом песке, мои ноги мягко касается приятная вода, на берегу тихо, это раннее утро, солнышко только всходит, я слышу запах моря, я вижу, как пролетает птица, мое тело легко, легкий ветер касается там, моего платья, которое прикасается к телу, и так далее. То есть ваша задача погрузиться вот в такие картинки, чего вы хотите, максимально детально. И таких картинок у вас должно быть много. Как психофизиолог говорю, как нейропсихолог, мозг должен заточен быть на то, что вы хотите. И если вы не, не имеете то, чего вы хотите, вам втюхивают то, что хотят другие. Понимаете? Потому что ваши ощущения сейчас где? На войне, на переживаниях. Когда вы написали таких желаний, хотя бы 100 для начала, вам нужно каждый Божий день тренировать свой мозг и записывать то, чего вы хотите, хотя бы по 10 желаний каждый день. Начните с маленького. Я хочу там, например, новую ручку. И описывайте, какая это должна быть ручка. Чувствуйте ее в пальцах, чувствуйте, как вы пишете, как, как не знаю, там, она скользит по бумаге. Или вы хотите там новый телефон, или все что угодно, у нас же куча с вами желаний. Дальше, после того, когда вы напишите себе вот эти желания, начнете записывать их каждый день. Ваша задача представлять себе, что это уже есть, мозгу все равно, что, у вас, что вы сюда записываете, мозгу все равно, прошлое это или настоящее, или будущее. Мозг все равно воспринимает, как будто это сейчас. И ваша задача написать это каждый день, тренировать свой мозг. Дальше у вас должна быть конкретная цель, и вы должны действовать и смело идти на трудности. Вот вам трудно, а вы идете. Почему я рассказала про английский язык? Я могла поехать в любую другую страну, где у меня есть ученики. И я бы не парилась. Я поехала там, где мне трудно, потому что я не успела выучить английский, потому что я слишком была занята работой, созданием программ разных для вас. И для меня это большая честь, что вы получаете результаты. Зайдите в мой актуальный, там увидите много материалов с, с отзывами и кто меня слушает впервые. Я сейчас вещаю из Инстаграма это видео тоже отправлю на Facebook и в YouTube. И я выбрала там, где мне трудно. Я осознавала, что мне будет трудно, но я взвесила все за и против. Поэтому должна быть конкретная цель, должен быть дедлайн, должно быть. Хотение, очень большое хотение. И когда вы знаете, чего вы хотите, когда у вас есть стратегия вашей жизни, расписана на год, два, три, пять, десять вперед, вам вот там вот все помогает. Потому что вот там это вот связано вот тут, понимаете, с этими нейронными сетями. Еще такую штуку скажу вам на прощание. Когда вы знаете, зачем, вы даже можете лечить себя. Люди есть такие, которые приходят уже к концу жизни, но они знают, зачем им быть здоровыми, и они объясняют своему телу и каждой своей клетке, чтобы что. И тогда Бог продолжает человеку жизнь для того, чтобы он дописал книгу, для того, чтобы он что-то сделал еще хорошее. Поэтому, когда мы понимаем, зачем, чтобы что, наш мозг связывается с высшими силами наша маленькая внутренняя вселенная соединяется с большой вот этой вот божественной вселенной. А когда мы сейчас сидим и наблюдаем, чтобы скорее закончилась война, и мы не знаем, зачем, а что будет, чтобы что, когда у вас нет четкой стратегии жизни, то мы и находимся в процессе война. Поэтому, когда у вас есть желание, записанное на бумаге, когда у вас четкая конкретная цель, вы можете находиться в процессе радости и созидания. А сейчас вы находитесь в процессе войны, боли, тех, кто находится именно там. Я думаю, вы меня понимаете, да? Поэтому послушайте это, эту запись, я ее не буду убирать. Здесь есть очень много полезных вещей, шесть видов оружия и управления людьми. Здесь есть способы, как грамотно хотеть. Здесь есть в этом эфире материалы. Почему война так долго и сколько, когда она закончится, и будет, как это будет зависеть от вас. Это видео о том, что кофе, если вы хотите, то надо думать и слышать, как оно пахнет, и как вы его глотаете, и как вы наслаждаетесь. Это видео о том, как будет выглядеть ваша жизнь, когда вы после войны будете жить в том или ином, в той или иной реальности. Спасибо вам большое за то, что вы мне пишете благодарность. Спасибо вам огромное за ценную информацию, чтобы что. Над чем надо подумать, да. Вот это чтобы что, это про осознанность. Чтобы что. Я хочу замуж. Чтобы что. И вот тут вопросы. Вот сейчас, ну, в общем, это уже другая тема, но все, чтобы что. Поэтому война находится сейчас в нас в душах, в теле. Мы сейчас находимся в состоянии, когда у нас нет, чтобы что. Мы сейчас просто сидим и ждем, когда закончится война. Война закончится тогда, когда вы будете понимать, и что дальше. У нас, у каждого есть четкая стратегия жизни. У государственных чиновников, у тех, которые там сейчас вырисовываются, как я понимаю, новое поколение умных молодых людей тоже уже есть стратегия я наблюдаю слушаю чтобы что они видят наше государство субъектом они видят наше государство но нам нужно выбаривать потому что мы были объектом нам чтобы нас пустили в нато нам нужно это бляха доказывать и вы понимаете так же само ну, доказывать что мы что-то из себя представляем потому что столько денег на нас скидывалось они просто воровались а люди сидели как как Я Божий вивча, знаете, я Божий Вивдя. А, а люди сидят, как вата, у, в, этих, в этих соцсетях и э, друг друга пинают. И, и, а люди в этих соцсетях что делают? Э, включаются в какие-то комментарии, кого-то обсуждают. Вот и там, а вот и не там. Да бляха-муха, поставь свою цель. Да бляха муха об, объясни, зачем, чтобы что. Спасибо вам огромное, Алена, э, что написали это этот комментарий. Ну а для тех из вас, специалисты, коучи, психологи, если вы пишете... О том, чтобы люди приходили к вам на консультацию, чтобы проходили ваши программы, вам тоже нужно понимать, чтобы что. Чего вы хотите людям дать, что у людей болит, какие проблемы вы закрываете. Вот тут все начинается с этого, чтобы что. Если вы не понимаете, что у людей болит, и какие-то пишете какую-то херню на своих страницах, которые я раньше тоже писала, то не будет у вас денег, и не будет у вас клиентов. А будут приходить какие-то свивцы, понимаете, и какие приходят какие помедитировать о то, о то покачать. Понимаете? Нет осознанности, нет вот этого, чтобы что. Поэтому грамотно хотеть, много хотеть, пишите свои желания, ставьте свои цели, находитесь в благодарности, что вы живы, что у вас есть возможность. Я каждый день прохожу, когда у меня что-то настроение какое-то не то, я такая, так, а ну-ка, ну-ка, взяла себя в руки. Так это, а ну-ка, что это? И начинаю благодарить за стульчик, за крышу то, что у меня над головой есть, за то, что не, не стреляют, за то, что у меня есть постель, за то, что у меня есть замечательный человек, который меня принял. И за все, за все благодарю. За перчатку, которую вот привезла с собой белые красивые перчатки, обожаю белый цвет. За то, что у меня руки, ноги есть, что я могу ногти покрасить. За все надо благодарить. Понимаете? И продолжать стремиться туда, куда вы хотите, чтобы что? Если нет, не знаете куда? Война будет долго. Всех люблю. Пока-пока. Кому нужна консультация в шапке профиля или под этим видео, будет ссылочка. Всех обнимаю. Пока. Мы победим, потому что у каждого из нас есть огромная сила. Вот тут.